День ушел. День ушел, убавилась черта этой жизни скорбной и унылой, но ко мне приблизилась мечта об отчизне радостной и милой. И когда молитву возношу, преклонив пред ним свои колени, я Отца Небесного прошу, не оставь. В долине смертной тени. Проведи меня своей рукой Тесными вратами вечной жизни. Дай душе измученный покой И приют за заоблачной отчизне. Ведь Твоя великая любовь Без меча все царства покорила. О Господь, Твоя святая кровь Всем народам к жизни Путь открыла, не приму нечестия даров, мне богатство тленное не надо. Лишь к Тебе, Господь, моя любовь, только Ты мне радость и отрада. Я теперь живу мечтой одной, помоги, Господь, мечте-то избыться. В час, когда предстану пред Тобой, пред лицом Твоим не постыдиться». Аминь.